О боже, как же меня достали эти волосы в разные стороны! У вас бывают такие дни, когда волосы просто ужасно выглядят и вы ничего с ними сделать не можете? Напишите, какие у вас волосы? Длинные, короткие, вьющиеся, прямые, послушные или непослушные? Вот у меня сегодня ужасно непослушные. Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим «Попробуй, не залипни челлендж!» Мы будем смотреть классные видосики и залипать, отдыхать и кайфовать, да! Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будет вести всю неделю, да! Итак, считаем. Три, два, один, ноль. Все те, кто поставил лайки, удачи отправляется к вам. Но ну, а мы начинаем смотреть. Попробуй не залипнуть челлендж. Правда? Ой, может он какой-то новый вид питания, там веганы, шмеганы. Может это какой-то ледоед? Ледоед. Это можно есть? Это можно есть? Ой, мамочки. Ай-ай-ай, блин, как это хрустит аппетитно! Помидорочки. Яички будут? Нет, фарш. Так, фарш, ладно. Масло. Смотрим рецепт. Лук, морковь. Ага, я уже чувствую этот запах. А, специи, приправы по вкусу. Ну, наконец, мы дошли до помидорок. Их надо ошпарить, чтобы с них слезла шкурка. Ой-ой-ой-ой, так они сделали томатный, натуральный соус. Можно было обойтись без винишка. Алкоголик зло. Для вашей кожи, между прочим. Не для чьей-то там, а для вашей. Поэтому мы не пьем, поправляем прическу, делаем масочку и идем. идем. За винишком хотела сказать шутка. <с> так. Паста Баланьези. Я так люблю пасту, вы не представляете. Это мой любимый, одно из самых любимых блюд. Это нутелла-гигант. И? О, сейчас окунем! О, прикиньте, это максимально шоколадно. Еще и пудру сверху. О, май геш! А попробую откуси. Мне кажется, всего чая мира не хватит, чтобы перебить сладкий вкус. Так, так, так. Оп! Как он четко нарезает. Блин, прикиньте, вы работаете вот с таким материалом. Тут нужны специальные иголки, тут нужно все специальное. И силы определенные, чтобы вырезать все ровно. Это прям... Такие острые ножи даже, видели? На столе остаются отметины от того, как он режет. И он, что, он кошелек, наверное, шьет. Нет, нет, нет, не кошелек, а под визитки по-любому. Так, так, так. Так, так, так. Ой-ой-ой, что за большой унитаз? Это где они? В доме Великана, наверное. Есть такой тут музей в Москве, я однажды на него ходила. Смотрите, где она. будь буль буль карасики, мама в унитазике. Вы прикиньте, как это круто! Это же, возможно, джакузи, нет? Это прикольно. Да! Да! Давай! Она бурлит чуть-чуть, нет? Офигеть! Это как вообще? Ну, это же какая-то развлекательная зона. Эй! Это офигеть, огромный унитаз. Самый огромный унитаз в мире. Бульк, бульк, бульк, бульк. Что интересно за маска? А вот это Glam Glow. А она у нас пенится. Значит, она кислородная. Бульк. А на сколько масок уже сделала? Три? Молодец. Я не так. Почему? Потому что у меня заканчивалось, все. У меня осталось несколько масок. Таких в баночках. Две. Представляете? Я любитель масок. У меня их две. И тканевые. Ткани не понравились. Последние, которые пока я обрела. Надо ехать в магазин. Я не могу доехать. Я снимаю. Снимаю, снимаю, снимаю. О, вот это вот мне нравится профессия. Очень такая она. Классная. Ну классно, офигенное платье. Так эти волосы меня убьют сегодня. Бил, бил. Какой листик был. Оп! так не надо, надо вот так. Да. У -у -у! Вот это вот мне нравится. Как классно. Вообще, маркер. Посмотрите, вот эта пила мне вызывает самое страшное опасение. Потому что она вот так все сжирает в течение секунды. Я иногда себе напоминаю вот такую вот пилу, потому что тоже так делаю. Как это пена? Я думала, что не будет пениться, но оно как запенилась. А! Что? Слайм? Зачем так? Зачем кусок оторвали? Я хотела большой. Скоро я вам покажу самые классные слаймы. Вы офигеете? Ждите, ждите, ждите. Скоро-скоро все вам сообщу. Сюрпрайз! Как красиво! Столько блесток. Что это? Похоже на влажные салфетки, но это не они. Ага, это губочки. тын тыр тын тын, -тын. Пау, вот это вот не работа, а работа мечты просто. Когда ты сидишь такая среди бела дня, режешь прикольные штучки, О, класс, класс. Мы замешали. Спанч Бобов их было несколько. Но вы не переживайте, там да, в коробке еще остались Спанч Боб, поэтому с нами ничего не будет. С ними ничего не будет. С нами и с ними. Что это ногти? Айфон аксессуары. Блин, что это такое? Это запад. Ой, все так упаковано. Это все вручную нарисовано. Тан тар, -тан. Тан -тар -тан. Новенький чехол, конечно, это всегда приятно. Эти колечки очень удобные, но я их не очень люблю. Потому что их надо клеить, но на вот это -то яблочко. Мне не нравится. Но удобно, конечно. Я люблю все прозрачное, чтобы мне не надоедало. Тык. О, чехольчик такого морковного-морковного оттенка. А что у нас там? Вот это класс. давайте-ка все очистим. Мои син женский тут все еще. Я с волосами расобладать не могу. О-о-о-о! Короче, если вы забыли краску в бедре, не переживайте, да, если не засохнуть, а потом оторвите. Потому что сложно будет просто взять вот так и растворить ее. О, боже! Что я сейчас увидела? Они кулосам взяли. Он... Боже, это, наверное, супер вкусно. Мне даже в голову не так делать. Краса. Чай, молоко, сахар. Размешиваем вот так. Это что? Она вручную приготавливает пенку, получается. Короче, если у вас нет машины такой специальной, вы можете это сделать сами с маленьким венчиком. Это вообще как люди до этого доходят, такие умные. Это матча или зеленый чай. Ну, в общем, что-то из этого это очень круто. Это будет холодный зеленый чай матча. Это стекло. Я сначала не поняла, что это, но потом я поняла, что это стекло. Привет. Опять такая же маска. Мы уже такую с вами видели. Милашка, няшка, лапочка, зайка. Ты такая хорошенькая. Отрываем, наносим. Милашка. Ага. ой, я люблю это как-то скраббукинг называется, что такое. Я не помню. Когда-то я тоже этим занималась, когда у меня голова была занята розовыми единорогами. Это было в тот момент. Я такая ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сейчас голова занята другим, поэтому я просто пишу. День норм. Капец вообще. Вот это же надо так заморачиваться, а. Это на самом деле не очень-то просто. Это должна быть фантазия творческая, очень такая хорошая, художественная. Правда. Блин, это сложно. Вот у кого получается, тот молодец. А у кого-то вот получается делать вот такие маленькие-маленькие штучки. Эти потом это из воска делается. И это потом будет использоваться. Для депиляции. Оп-оп! Угу. Усы не оторвите ему! Усы нет, нет! Нормально, усики на месте. Не усики, а просто трусики, вы знаете, да? У меня тоже чуть-чуть есть пропуска. А, покрутили, покрутили. Сейчас я возьму этот фломастер, маркер и ручку. И делать круглишки. Интересно, для чего это нужно? И вот его спрашивают, чем ты занимаешься по жизни? Люди любят такие дурацкие вопросы задавать незнакомым людям. Вау! Вау, вау, ва, ва, ва, ва. Короче, она нанесла такой э, грим, типа лента такая. Она его вот так нанесла, сделала макияж и потом отрывает вот это все. Офигенско. Интересная идея, интересная задумка, необычно, модно, молодежно, стильно. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте лайки.